Мус очищающий с витамином С, серия Home Care. Данное очищающее средство, как следует из названия, имеет текстуру плотной пены, то есть мусса. Кто любит наш мус с алоэ вера, они по текстуре очень похожи. Отличаются немножко по составу активных ингредиентов. То есть, здесь тоже мягкие поверхностно-активные вещества, такие как кока, глюкозит и Здесь добавлен антиоксидант. Самый главный это витамин С в форме содиума аскорбил фосфата в стабильной форме. Здесь в составе купа-штраф, который тоже обладают в основном антиоксидантным действием. То есть это мята, мелиса, тархуны, имбирь аптечный, это белый и зеленый чай. И э, здесь еще в составе есть соколой вера, фукагель депантенол. То есть он такой немножко уходовый. Поэтому, так как это средство очень мягкое, имеет плотную, очень приятную тактильную текстуру, пока вы умываетесь, вы еще можете вполне сделать 2-3 минутный себе самомассаж или лимфодренаж. И не вызовите этим самым чувство стянутости или какое-то раздражение на коже. Потому что не по всем очищающим средствам можно делать во время умывания самомассаж. Еще у него очень приятный цитрусовый аромат. И, соответственно, если вы думаете между двумя мусами, выбираете сок алоэ вера или э, витамином С, то есть вам нравятся более такие гастрономические, сладковатые, э, вкусные ароматы, то, наверное, вам больше понравится муса чаящий сок алоэ вера. А если вы любите ароматы свежести, э, цитрусовые, такие э, запахи, то, наверное, вам больше понравится как раз муса чаящий с витамином С. Ну, запах тут, конечно же, ненавязчивый, потому что отдушки Гельтек традиционно используют очень в мини минимальном количестве, они сразу летучиваются, но такую приятную органолептику все-таки эти одушечки в очищающих средствах дают. Так что выбирайте, сочетайте данное очищающее средство с любыми нашими тониками. Например, для сухой кожи вы можете выбрать тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Для жирной кожи или комбинированной вы можете выбрать балансирующий тоник для жирной проблемной кожи серии антиокне. Для возрастной кожи, зрелой или кожи с куперозом вы можете выбрать Лосьон-концентрат Нео, использовать его в качестве тоника, который содержит липосомальный дигидрокверцетин и сосудоукрепляющие компоненты. Для чувствительной кожи можно предпочесть тоник с гидролизатом коллагена алоэ вера, для проблемной кожи или кожи склонной к пигментации тоник с ахокислотами, то есть выбор тоников у нас большой, есть чем завершить очищение, восстановить pH и уже подготовить кожу к нанесению более активных средств. Соответственно, днем вы будете использовать, например, активные сыворотки или антивозрастные, миорелакс, актив лифтинг, или которые убирают обезвоженность и гиберчувствительность, например, интенсив омоложение или 3D-увлажнение. В вечернее время вы можете использовать тоже активные сыворотки и ночной крем, да, допустим, ночной увлажняющий или крем питательный. А в дневное время солнцезащитное средство или какой-то дневной крем с небольшим уровнем SPF, например, крем увлажняющий или крем для комбинированной кожи серии Home Care, новый SPF 15, либо SPF 50+, если солнце станет уже активным. То есть данное часть средств сочетается со всеми нашими линейками.